Выпьем же за любовь, за праздник накануне, ну и за то, что видос снова вышел. Снова приветствую вас на своем геймерском канале Вадич Aorus Phantom Elite Rockstrix Gaming RGB Plus. Праздник уже врывается в окно, поэтому я подобрал для вас зимнюю и праздничную игрульку. Ватман Охрем происхождения. Нужно же сделать вид, что мне не насрать на новый год и есть праздничное настроение. Но не будем про лирику, сразу перейдем к делу. Игрулька идет третьей в серии, но тут переживать не стоит, я все предусмотрел, она никак не связана с предыдущими двумя частями. А эту кулсторию cool я хочу начать с того, что все события происходят в рождественскую ночь. И как подарочек к рождеству Платман слышит по новостям, что некий Black Mask захватил турму и освобождает оттуда заключенных. А это значит, что пора на работу. Рождество Рождеством, но если смену поставили по графику, то значит надо. платман моментально прилетает в эту турму и игра сразу задает отличный темп. Ведь где вам еще дадут в самом начале насувать в ебанчело охранникам из пятерочки? Еще забыл уточнить, что тюрьма называется «Черная калитка» и Ватман сейчас находится в активном поиске Black Maskey. Да, только тут не все так просто по этой тюрьме разгуливает американская версия крокодила Гены. Также он еще находит флешечку в разбитом квадрокоптере, но о ней немножечко попозже нам расскажут. В итоге мы находим Блэк и генерал-майора милиции Коула. Еще тут ну так мимолетно проскочила информация, что этот комиссар милиции взяточник и помогал Блэк с его черными делишками, а он как вы уже поняли местный мафиози. Не знаю, Знаю, что его, конечно, разозлило, но комиссару милиции суждено задохнуться передежом в газовой камере. Ватман вроде как догнал Блэк а вроде как он улетел на вертолете. И тут нас встречает первый клиент, Крок-убийца. Ему просто нужно двоечку прописать, чтобы он успокоился, а потом рассказал нам, что здесь вообще происходит. Теперь перейдем к флешечке, о которой я говорил немножко раньше. Крок-убийца сказал, что наемники Блэк все равно найдут его и убьют. И он вставляет флешку на своем бэткомпе, а там... Ой, ой ой ой ой Прошу прощения, не та флешка. А там информация о всех этих наемниках. Оказывается, Блэкмэска нанял 7 наемных убийц для того, чтобы устранить Бэтмена. Награда 50 лямов баксов. Условие сделать все за одну ночь. Если вкратце, то это будет Девстроук, Светлячок, Медназалупа, Дедшот, Шива, Бейн и кто еще, блять? Точно, Шокер. Еще и крок убийца, но я его не считал, потому что он уже обезрежен. Альфреда, это если что, Бэтменовский локей предлагает просто пережить это Рождество в пещере, чтобы не получить пиздюлей. А Бэтс ему отвечает, типа, не, не, не, не, ну ты че, Альфреда, они же начнут меня сейчас выманивать и убивать мирных жителей, поэтому вылетаем на работенку. Сразу по прилету нас начинают обучать Стелсу, но по поводу Стелс я скажу немножко попозже, окей? А на выходе нас встречает Энигма. Еще раз позвонишь, я тебе глаза паяльником выжгу, слышишь? Это короче местный вышкарь, который нам все вышки забанил, и из-за этого их придется разблокировать, для того чтобы было быстрое перемещение. Позже нас выпускают в открытый мир. И тут есть куча всего неинтересного. Вышки, собери то говно, собери это говно и прочее. Но вышки я сразу все подкрывал для того, чтобы не тратить время на пустые передвижения по городу. Потому что он пустой, никем не населен, тут максимум кого можно встретить это шайку Офников, которая жаждет крови. А мы не тратим время на всякую шелупонь в открытом мире и сразу выдвигаемся на место сделки пингвина. Это если что местный карлик и торговец оружием. Именно из его квадрокоптера Бетс достал эту флешку с информацией про киллеров и возможно он знает где находится Блэк На месте встречи Бетс разбирается с этими клоунами и у главного из этой банды выпытывает информацию про пингвина. После пары тройки пиздюрин он все-таки решается сказать где находится пингвин. Но было уже поздно, ведь ему как раз на мобилу написал пингвин. Бет забрал эту симку, скинул его на елку и направился на его поиски. По сим-карте Бетс вычислил, что пингвин находится на корабле Final Offer и сразу направился туда. А там нас встречают теплым приемом и Оу. Ставь плюс в чат, если бы прогнал ей резьбу своим мечиком. Что-то я отвлекся, ведь тут есть еще один интересный момент. Электрошотскер собственной персоной. Раскидывается тут угрозами. Ну а Бетсу вообще насрать, он стоит невозмутимо как заземление. А вы ибонов-то было? У-у-у. Теперь пора вытаскивать этого карлика на пингвине. Он точно знает где находится Блэк ведь не просто так у него был один из наемников. Ты думала, я до тебя не доберусь? На ее посту охраны Бетс открывает вход к пингвину. Ну это знаете, это тоже неплохо, долбить можно. Пока Пингвин мучает своего конкурента по оружию, Бетс врывается без приглашения. Так, здравеньки, здравеньки, здравеньки, давно не виделись, ёпта, мазфака. Итого, Пингвин говорит, что Black Mask уже умер, его убили давно. Но Бетс почесал репу, подумал, что он сегодня его видел и понял, что дело пахнет писюнами, потому что собеседование прерывает Дивстроук. Бетсу не нужно ловить этих преступников, они сами приходят к нему в лапы. Сам файт довольно простой, но он мне понравился, выглядит все довольно сасно. После усмирения Дистроука, Пингвин снова закрывается в своей комнатушке, но на него уже нет смысла тратить время, поэтому Бетс направляется на хату к Блэк и вот сейчас будет реально сложно, главное не запутаться. На его хате нас встречает сам труп, Блэк его если что зовут Роман Сионис, это я просто держу в курсе. И его подвешенная к люстри подружка. Меня вообще прикалывает на самом деле эта механика детектива, чувствую себя реально Шерлоком, когда прохожу это. Короче, по ДНК Бетс не может определить точно ли это Ромчик или не Ромчик, потому что у него нет базы данных. Но выясняет, что здесь был пингвин и он никак не причастен к этому убийству, потому что его отпечатки появились позже всего произошедшего. Его видимо кто-то захотел подставить, потому что на самом деле здесь произошла такая небольшая потасовочка. Один какой-то челик заходил с главного входа, и один какой-то челик прокрался с балкона. И еще один челик за столом сидел и ждал кого-то. Опять же, Бетс не может выяснить, кто это по ДНК, потому что, как я уже сказал раньше, у него нет базы данных. Но он находит еще одну зацепочку. В телефоне этой дамы, которая подвешена к люстре, были сообщения о каком-то Джокере. И я так сказал, потому что Бетс здесь с Джокером не знаком. И я такой, типа, что, как Бетс не может знать Джокера, лол. Но это все лирика. А теперь Бетсу надо отправляться в полицейский участок для того, чтобы подключиться к этой базе данных преступников. Ну вы только посмотрите, кого мы здесь встретили. Приятели. можно еще раз ему пиздюлей прописать короче еще тут бет знакомится с барбарой гордон это дочь этого полицейского который хочет засадить бэтмена но это такой второстепенный персонаж больше она нигде в сюжете не появится в общем она предлагает подключиться бетсу к телефонным кабелям в канализации для того чтобы иметь постоянный удаленный доступ к этой базе данных но еще она его прикрыла когда они их нашли приятный бонус а вот и сам офицер Гордон. Видите ли, он хочет арестовать Бетса за то, что он выбивает зубы преступника. Но он на самом деле быстрее сам сядет, чем арестует Бетса, поэтому мы на нем зацикливаться не будем и газуем в канализацию подключаться к интернету. В канализации уже ошиваются люди Black Mask и они заминировали ее полностью. Но это я так к слову. Собственно, после подключения к интернету можно и рассказать, что произошло все-таки у Ромчика на хате после Бухища. Дело было так: Девушку Ромчика кто-то напугал. И он ее, соответственно, отправил в свою хату, как в надежное укрытие. Но наш злодей уже ждал ее там. Потом явился Ромчик, уже готовый к неприятностям, но он не настолько глуп. Он вместо того, чтобы пойти самому, отправил своего дневника, в... дневника блять, двойника через главный вход. Оригинальный Ромчик решил пойти более хитрым путем. Он проник через балкон и хотел нашему злыню начистить Эбало втихую из-под тишка. К сожалению, он потерпел поражение. Ну или не он потерпел поражение, а злый день выиграл. Считайте как хотите. Ромчика с Алиэкспресса он застрелил моментом, а настоящего потащил с собой в его коммерческий банк для того, чтобы заполучить деньги. Как вишенка на торте, замел за собой следы коктейля Молотова. Заполучив всю эту информацию, Бетс понимает, что нужно направляться в его банк. Как только Бетс приближается к банку, часы пробивают полночь, и Альфред поздравляет его с Рождеством. Блин, так приятно, как будто бы меня поздравил, спасибо. В самом банке вся охрана уже перебита. В сейфе нас уже встречает Джокер вместе с Романом в плену. И тут открываются все карты. На самом деле это Джокер нанял этих убийц и устроил переполох в тюрьме и в принципе в городе. Но это было возможно слегка очевидно, потому что зачем Роману это делать, если у него есть банк, если у него под контролем полиция, если он сам по себе крутой чувак. Ну а я сразу заподозрил, что здесь что-то неладное. Так оно и оказалось. Бу! кремер. Я блять обосрался, когда это увидел. У одного из балванчиков Джокера мы выясняем, что он направился на химзавод. Это тоже одно из предприятий Ромчика. Там мы находим привязанного Ромчика. Теперь его будет пиздить не Джокер, теперь его будет пиздить Бэтмен. Жизнь, конечно, у него не сахара, а еще за то, что не хочет говорить, где Джокер получает дополнительную порцию пиздюлина. А это оказалась ловушечка. Меднозалупа подкралась сзади и черканула Бэтмена своим ядом. В этот момент Ромчик благополучно съебывается, а Бэтс отправляет частью харчи, которую она оставила на балке, Альфреду для того, чтобы он сделал противоядие. Мне главное, чтобы Бэтс не начал, остальное в принципе неважно. Она думала, что уже победила, но силёнок ей не хватит, чтобы остановить даже пьяного бетса, которому вокруг мерещится куча ее клонов. Как итог, мы её отправляем отдыхать и принимаем немножечко на свая внутривенно, чтобы вылечиться. Как обычно, я додик дискотечный забыл уточнить один важный момент. Электрошотский разбежал еще с той встречи с пингвином, и сейчас Бетсу нужно забраться повыше, чтобы засечь импульс его перчаток. Они оказывается, номерочек то в отеле сняли, но ну, сейчас дядя Бетс придет наверх убраться. Сейчас пришло время вставить свои пять копеек по поводу Стелса, как и обещал. Я думаю, по видеоряду сразу видно, что Стелс тут очень интересный, ну прям очень-очень интересный. в Скобочках нет. Именно поэтому я качал все способности в боевочку, хотя на стелс их тоже дохрена, но я не знаю, как их применять. Сам по себе Стелс скучный, однообразный. Единственное, в чем будет разница, будет Будет ли противник с глушилкой у вас или не будет его? Способности на стелс, как по мне, бесполезные, потому что все убивается одним способом и противники постоянно одни и те же, а вот в боевочке уже все обстоит немного интереснее. Разные виды врагов, с ножами, со щитами, с броней, большие, без брони, большие, с броней, с электрошокерами, ну хватает, короче. При этом каждому нужен разный подход, что делает боевку более зрелищной и интересной. Короче, боевочки от меня респект, а стелсу от меня антиреспект. Не будем на этом зацикливаться, все-таки это не обзор игровых механик. Тем временем Бэтс подсматривает через камеры, что у них там за собрание. Шокер хоть тогда и но для него недолго музыка играла, Джокер его просто выкинул в окно, вот теперь он уже точно никуда не убежит. Ну еще в подарок остались шоковые перчатки для Бэтса. Окей, Джокер отправил всех убить Бэтса, но Бэйн остался, его план таков, подождать пока Бэтс придет за Джокером и схватить его на месте. Короче, опять ловушка. Как и предполагалось, Бэтса очень тепло встречают. Тут у Джокера такие прикольненькие подарки стоят, которыми он напугал Бэйна, чтобы тот сразу не убил Бэтмена. Я не знаю, почему он соссал, как мне кажется, эта штука выпустит просто пару петард и все. В принципе да, Корсар 4 примерно так и взрывается. Джокер за это отхватил по щам и Бейн сразу перехватил инициативу в свои руки. От Бейна нужно отключать подачу стероидов и единственную сложность в этом файте создает большое количество болванчиков. Но зато какую красивую сцену нам показывают, когда Бетс вешает на Бейна маячок и он сваливает. Естественно, Бетс его спасает, и Джокер благополучно отправляется в тюрьму Блэйгейт. А там, прикиньте, он знакомится с Харли Квин. Она будет его лечащим врачом в этой тюрьме, который он будет высказывать все свои проблемы. Тут еще есть небольшой интерактивщик, нам дают поиграть за Джокера. Знаете, как по мне, Джокер тут удался. Реально, вот ты смотришь на него и кажется, ну, больной, больной ублюдок просто. Его вот эти рассказы Харли Квинн о том, что он болен и одинок, о том, что он одиночка даже среди психов. А она, как лечащий врач-психиатр, его понимает. Вот так вот они и подружились. Правда, романтично, да? Ну а тем временем, Бест нашел по маячку, где сейчас находится Бэйн. и перед улетом поругался с Альфредом. ведь Альфред Альфред волнуется за него, не хочет, чтобы он шел на эту бойню, а Бетс на него накричал, чтобы он ему не указывал. Знаете, грустно смотреть на такие моменты, ведь Альфред хотел как лучше. Перед тем, как отправиться к Бэйну, Бетс в морге полицейского участка просканировал тело. Этот челик употреблял стероиды Бэйна. В итоге выясняется, что они снижают умственные способности и могут вообще отшибить память. И называются эти стероиды вином. Я просто держу в курсах, если что. Теперь нужно проверить, что там интересного в логове у Бэйна. Там очередной сюрприз для Бетса. Бэйн знает, кто он такой, знает, что его зовут Брюс Уэйн. Бэтс сразу сообщает об этом Альфреду и направляется домой. И естественно возникает одно маленькое но: светлячок захватил заложников и удерживает их на мосту пионеров. Бэтс говорит о том, что он должен их спасти, он не может их бросить. Но Альфред настаивает, чтобы он все-таки вернулся домой. Бэтс уверен, что он будет в безопасности, находясь в Бэт-пещере, и все-таки принимает решение спасти заложников перед тем, как лететь. Честно скажу, я бы полетел сразу домой, как только об этом узнал. Но раз геройствовать Значит, геройствовать, ладно. Сам мост заминирован со всех сторон. И если на него ступит полицая, то светлячок все взорвет. Поэтому Бэтс принимает верное решение предупредить города на бомбах. И чтобы они заходили на мост только по его сигналу, когда Бэтс обезвредит бомбы. Так вот как выглядят мирные жители Готэма. Я не рофлю, за игру я их встретил только сейчас. Бэтс не успел только последнюю бомбу обезвредить, и на него напал светлячок. И как же повезло, что он уронил детонатор. Теперь не остается выбора, кроме как навалять ему. Мне вот нравится, что они для каждого босса придумали свою уникальную постановку это реально клево. Светлячок все же добирается до этого детонатора, но не работает. Получается, кто-то обезрезил бомбу. И я предполагаю, кто это. Конечно же, Гордон. Тот, кто рожден летать, летать здесь не будет, ясно? Заодно еще и с Гордоном познакомь, Блять, с гордором нахуй. Ну что со мной не так сегодня? Заодно еще и с Гордоном познакомились. А у Альфреда сейчас большие проблемы. Бэйн проник в его хату и навел там беспорядок. Я так не хочу, чтобы он умирал. Слава богу, у Бетса есть перчатки на пару тысяч вольт, чтобы поднять его на ноги. Ну а Джокер сбежал из своей камеры и опять навел шумиху в Блэйгейти. Пора уже кончать с этим дерьмом. Отправляемся в черную. Там его уже ждут Джокер с Бэйном, и они придумали очень клевую систему против Бэтмена. На Бэйна они повесили датчик, который при его жизни заряжает электрический стул Джокера. И если Бэтмен его убьет, то Джокер останется жив. А если он его не убьет, то тогда Джокер погибнет. Не, ну клевую штуку они придумали против системы антиубийств Бэтмена. Сам файт действует по такому же принципу, что и в первый раз. В итоге Бэтс останавливает сердце Бэйна электрическими перчатками и просит Гордона и Джозефа помочь ему остановить Джокера. И потом тем же электрошоком он возвращает Бэйна к жизни. В жажде победы Бэйн вкалывает в себя протеинчики. Он хочет выиграть Бэтмена любой ценой. Примерно так я себе и представляю протеиновых очков. Суть файта в том, чтобы подкрадываться к Бэйну сзади и пихать его в трансформаторную будку. И потом в итоге привязать его тросиками к стене, дать хороший разряд и подвесить сверх ногами. Осталось только набить Эббала Джокеру в тюремной часовне и этот кошмар уже наконец-то закончится. В итоге Джокер обезврежен, все преступники обезврежены, а Гордон все равно хочет арестовать Бэтмена. Ай, да и хуй с ним. Итог всего мероприятия какой? Джокер отправляется назад в камеру, уже прикованный к стулу, а Бэтс теперь может спокойно отметить Рождество вместе с Альфредом дома. Вот такая приятная рождественская история на сегодня у нас получилась. Но у меня все же остался вопрос. Где, блять, потерялись дедшот и Шива? Зачем их вообще показывали в начале в сюжете? Я, конечно, тупой, но не настолько, чтобы пропустить двух персонажей в сюжете. Еще учитывая, что Бэтмен был не знаком с Джокером, а Джокер был не знаком с Харли Квинн, конкретно в играх эту часть можно считать даже приквелом к предыдущим двум. Но это лишь мои предположения, не претендую на истину. И теперь самое главное за сегодня. Поздравляю вас с наступающим праздником. Вы должны сиять в следующем году. Все в ваших руках. А я с вами прощаюсь и пошел хавать оливьешку.